Всем привет, друзья-товарищи! С вами никто иной, как Стартер. И сегодня я начинаю новую серию видео. Ведь я буду снимать пулы, затрагивающие абсолютно все аспекты гайд, помог на Transport Immersive Vehicles. Данный мод добавляет, собственно, различные транспорт. Но, отличие от мода и мерсифроводинг, название этого вам тоже знакомо по моим роликам предыдущем. это мод на автомобильную и авиационную технику. Итак, в этом гайде я расскажу вам, как собирать транспортную технику, как пользоваться и управлять ей, а также в чем смысл применения Автомобильной или авиационные техники из этого мода в вашей Майнкрафт жизни. Еще я собираюсь вам рассказать, в чем именно этот мод лучше других подобных модов, в частности мс и прочие более веркие моды на транспорт. Итак, давайте начнем наш гайд. Как вы скорее всего заметили, здесь я разместил большое количество самолетов и автомобильной техники. И э, первое же, что я хочу заметить на этом моде, это присутствие поддержки пользовательских аутэводбаков. Почему мне нравятся моды на транспорт с названием и берсиков? Даже не из-за названия, а из-за того, что они поддерживают расширение количества имеющихся транспортных средств. Итак, в первую очередь я бы хотел отметить необходимость использования вами некоторых инструментов перед началом работы с этим модом. Зайдите во вкладку транспортные системы базовые походилы находящиеся в вашем инвентаре. Здесь вы увидите много предметов, которые вам понадобятся в будущем. А пока что возьмите обязательно микротранспортный ключ и э при желании возьмите также ключ. Остальные элементы, которые вам понадобятся, это исключительно детали самой техники, которую вы будете собирать. А с помощью ключа вы можете снимать эти элементы по отдельности или демонтировать всю технику. Для демонтажа используйте правую кнопку выше вместе с шифтом. Для установки правый кнопку выше. Для того, чтобы собрать любой автомобиль или объект или техники, вам требуется сначала расположить его корпус. Чтобы это сделать, необходимо зайти на вкладку того пакета транспорта, который вам нужен для того, чтобы развестить это то, что вы хотите разместить. Это работает как с самолетами, так и с автомобилем. Давайте сейчас разместим дело автомобиля «Скаут» с России э, и красные полосы. из официального пакета транспорта ссылку на пакет и вагон оставлю в описании размещаю корпус правой кнопкой выше любой блок он вот так и как вы думаете почему я сейчас обратил ваше внимание то, как корпус ориентирован? вы заметили? Что управление ориентирования корпуса а, а, а, зависит от того, какую сторону я смотрю. То есть, если я смотрю определенную корпус будет ориентироваться так, что будет смотреть передать налево от того управления, в котором я его поставил. Вот таким образом. Что делать с корпусами? Мы берем какие-либо колеса из наших пакетов. Если вы пользуетесь стандартным пакетом учителя, вам можно воспользоваться стандартными же колесами, которые здесь бывают трех видов, и предназначены как для автомобилей, так и для автомобильной техники. И в случае с автомобильной техникой используются большие или средние, а в случае с э, техникой авиационной, Чаще всего используются маленькие или большие. Однако у этих колес есть один очень важный недостаток. И недостаток заключается в их угловатости. Поэтому также вы можете использовать колеса из UW Parts Pack. Здесь очень много видов колес, более 10, и они различаются по размеру. И, как вы видите, эти колеса гораздо более приятного вида. Они не имеют видимых угловатостей и не являются настолько квадратными, как колеса из стандартного пакета. Хочется сказать, что также усваиваются абсолютно все другие компоненты, любой техники. Для примера, давайте сейчас попробуем собрать любой самолет. Итак, давайте выберем любой самолет. Я выберу самолет из стандартного пакета, так как в кастомных пакетах пока что достаточно мало авиационной техники. Итак, я выберу самолет в Грейковальче и размещу его здесь для того, чтобы показать вам, что таким же способом можно собирать другую технику из этого мода. Пусть вы также установите корпус, а на него навешивайте правой кнопкой выше, там где горят у вас фантомы, э, нужные вам детали. Таким образом вы получите работу с посовкой Итак, давайте я колеса шасси на данный самолет. Я воспользуюсь колесами шасси из пакета деталей Urban Parts Park. Нажимаю правой кнопкой уже здесь, здесь и здесь. Колеса шасси установлены. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик, несмотря на мой голос. Если вы хотите узнать больше о моде и Faggles, в таком случае пожалуйста поставьте лайк под это видео. Если будет 10 лайков, то в таком случае я хочу выпускать полноценные видео уроки по данному моду. А с вами был Стартов, на сегодня все. Всем удачи!